Но перед началом видеоролика хотелось бы порекомендовать самую замечательную игру War Thunder. Самая масштабная онлайн игра, воссозданная на 100 различных картах, чтобы игроки в полной мере насладились сражениями на суше, в море и в небе. С использованием реалистичных видов техники. Более 2000 детально воссозданных моделей, самолетов, вертолетов, кораблей и бронемашин. Реалистичный геймплей, характеристики и техники достоверны. Модели повреждений физически корректны. Контент для одиночной и совместной игры. Исторические и динамические компании. Переходи по ссылке в описании, чтобы получить один из трех призов на ваш выбор. Срок действия акции ограничен. Успей получить свой долгожданный приз. Сегодня мы поговорим про первого исследуемого представителя новой китайской ветки, который отправится на супертест и станет тяжелым танком 10 уровня BZ-75. БЗ-75 хорошо защищен для своего уровня. Фронтальное бронирование корпуса достигает 200 мм. Башня 330 мм. Запас прочности 2500 единиц. Максимальная же его скорость 35 км в час. Задний ход 15. Удельная мощность 12,9 литров на тонну. Что позволяет выдавать хорошую ему подвижность. Однако не стоит забывать, что БЗ-75... Это тяжелый танк с механикой ракетных ускорителей. В этот момент активация она увеличивает мощность двигателя в два раза и дает прибавку к максимальной скорости. Еще одна отличительная особенность bz – возможность использовать одного из двух орудий. Первое орудие – 152-мм орудие с разовым уроном 650 единиц. Бронепробитие – 258, специальном – 320. Время сведения – 2,6 а разброс 0,4, время перезарядки 17 секунд. Второе оружие это 180-мм фугасное орудие с разовым уроном в 1600 единиц, с бронепробитием 75 мм. Для специального снаряда составляет 1050 единиц, с бронепробитием в 225 мм. Время сведения 3 секунды, разброс такой же 0,4, а время перезарядки увеличено до 30 секунд. У базового осколочного фугаса снаряд низкий показатель скорости полета и бронепробития, но при этом хороший урон и пробитие брони, а также случае попадания осколков в ослабленной зоны при непробитии. У специально осколочного фугасного снаряда улучшены показатели бронепробиваемости и скорости полета. Однако урон при пробитии заметно ниже, чем у базового. И при разрыве на броне такой же боеприпас практически не наносит никакого урона техники. Чтобы достигнуть максимальной эффективности в бою, нужно грамотно чередовать типы снарядов в зависимости от ситуации. В чем же главная фишка механика? В самом начале боя ускорителем требуется 5 секунд для зарядки и подготовки к использованию, о чем сигнализирует соответствующая полоска индикатора. После этого ускоритель можно использовать по прямому назначению. При его активации танк получает кратковременное увеличение мощности двигателя и скорости а также начальный импульс. Все это позволяет ускорить тяжелую боевую машину. Во время использования реактивных ускорителей техника практически не может поворачиваться, и тем более ехать задним ходом. Отменить эффект нельзя до полного израсходования одного заряда. После этого необходимо подождать 5 секунд для перезарядки ускорителей. Длительность эффекта ускорения работает 10 секунд. Объем ракетного топлива позволяет использовать механику до 6 раз за бой. После последнего использования индикатор погаснет сигнализирование об опустошении баков и невозможность использовать ускорителей до конца текущего боя. Грамотное использование этой механики позволит быстрее преодолевать опасные участки местности в критические моменты. Также эффективнее таранит легкобронированные цели. Занимать ключевые позиции спектр применения этого очень обширный. Механика реактивных ускорителей предусмотрена для каждого танка новой китайской ветки, однако конфигурация будет дорабатываться. А на этом все, дорогие друзья. В данном видео был представлен самый первый танк 10 уровня bz 75 с новой механикой реактивные ускорители. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, прожимать колокольчик, чтобы первыми узнавать о новом видео на канале. В особенности про новые танки китайской ветки. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.